Добро пожаловать в Итоги месяца. Если хочешь узнать, что произошло в октябре и ждет нас в последующих месяцах, оставайся со мной. Во-первых, закончились конкурсы в Молит и скоро объявят выбранных победителей. А также будет голосование на лучший мем. Держим кулачки. Кроме этого, мы опубликовали интересный материал о том, как зарабатывать на Pinterest. Подпишись на канал партнерская сеть MyLead. А теперь вперед к новостям! В Инстаграме появились новые функции. Пользователи получили возможность публиковать посты между аккаунтами, который называется Collapse. Также теперь можно делать публикации с помощью компьютера, мака или iPad. Эта функция поможет вебмастерам для организации своих действий, для продвижения и упростит публикацию постов. Инстаграм будет тест функции Affiliate Shops Marketing Future. Она предоставляет функционал для публикации партнерских ссылок в контенте. Новый инструмент позволяет создателям контента зарабатывать комиссию с партнерских ссылок, хотя опция не везде еще доступна. Pinterest добавил новые функции. Пользователь Pinterest на 85% вероятнее совершит покупку, чем на других платформах, и тратит за месяц в два раза больше. Pinterest модернизировал и расширил свои функции покупки, чтобы упростить продавцам и брендам презентацию своих продуктов. А пользователям теперь удобнее находить и покупать желанные продукты. Страница микроблога добавила слайд-шоу к коллекции. Идея ⁇ Адс с платным партнерством – это еще один способ создать захватывающий формат на платформе, которая объединяет креаторов и рекламодателей. Среди других новых инструментов для креаторов появился WatchTap для полноэкранного просмотра пинов, и takes – инструменты для коммуникации с пользователем, добавляя сезонные и интерактивные наклейки. С аккредитацией МРС вебмастер может быть уверен, что данные с Pinterest отражают реальных людей, которым интересны их пины и рекламы пинов, которые могут вызвать у них желание потратиться. Настоятельно рекомендуем Pinterest для монетизации. Твиттер перенимает Sphere, чтобы усилить функции Communities. Сообщество – это секция на Twitter, на которой пользователи могут зарегистрироваться. Пользователи могут делиться твитами непосредственно со своими фолловерами в рамках сообщества создавая собственные правила и темы для разговора. Вебмастеру стоит обратить на это внимание, так как приложение основывается на публичных чатах, оптимизирует вовлечение в группы. Снапчатом пользуется 100 миллионов активных пользователей в месяц в Индии, а глобально — аж 500 миллионов. Планируя продвижение на Snapchat, стоит подумать о создании целевой аудитории под Geo-Индии. Прибыль с рекламы Reddit в США почти удвоилась в 2021 году. Форумы отметили рост активности во время пандемии. Много пользователей начали воспринимать Reddit как главный источник информации о новостях и событиях в мире. Стоит задуматься над продвижением на Reddit. Вы помните еще Clubhouse? Эта платформа позволяет пользователям добавить ссылки в верхней части комнаты. Это может стимулировать продолжать прямые эфиры и создавать сообщество приложений. Также это хорошая возможность для креаторов и веб-мастеров получать преимущества со своих комнат. TikTok объявил, что в октябре достиг миллиарда активных пользователей. Это седьмое мобильное приложение, которое достигло такой аудитории. TikTok получил этот результат быстрее, чем какое-либо другое мобильное приложение. Получить миллиард заняло у Инстаграма 8 лет, а у WhatsApp 7 Популярное видеоприложение было наиболее часто загруженным среди неигровых в сентябре 2021 года с более чем 59 миллионами установок. Опытные вебмастеры уже собирают трафик на свои оферы с TikTok. Пришло твое время, если ты еще этого не делаешь. Прибыль в Facebook в третьем квартале 2021 года оказалась выше ожиданий аналитиков хотя доходы корпорации ниже, чем предсказывалось. На бирже акций компании растут больше, чем на 2%. Платформа компании имеет 3 миллиарда 58 миллионов пользователей в месяц, а сам Facebook – 2 миллиарда 91 миллион. 20 лет назад компьютеры были ведущим каналом маркетинга, но сейчас люди начинают больше времени проводить в смартфонах. Давай посмотрим, почему стоит сосредоточить свое внимание на пользователях мобильных телефонов. Согласно исследованиям, которые проводили эксперты отдела мобильной аналитики Any, некоторые пользователи мобильных телефонов проводят на своих устройствах в среднем 4 часа в день. Установки приложений e-commerce выросли на 55% на Android и 32% на iOS в 2021 году, а общее количество установок в Великобритании достигло наивысшего уровня 151% в 2020 году. Количество установок приложений удвоилось в в первом квартале 2021 года, сигнализируя постоянный рост сектора. Количество скачиваний приложений для путешествий выросло на 14%. Booking.com достиг почти 3 миллионов скачиваний в Европе во время солнечного сезона этого года. Airbnb превысил 6 миллионов установок в первой половине 2021 года. Ryanair был ведущим приложением авиалиний со средним показателем 720 тысяч скачиваний в месяц летом 2021 года. Для сравнения, 240 тысяч скачиваний в EasyJet, Visair и S7 Airlines. Большинство рекламодателей пользуются рекламой в игровых приложениях. 81 продавцов в интернете планируют увеличить либо поддерживать на таком же уровне расходы на рекламу в играх в течение ближайших 12 месяцев. Около 93% хочет отображать рекламу в играх до 2025 года. Японцы тратят больше всех на мобильные приложения в 2021 году. Япония, Южная Корея. США, Австралия, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Таиланд и Россия – это 10 рынков, которые зарабатывают больше всего в App Store и Google Play в 2021 году. Чтобы заработать на продвижении мобильного приложения, представляю вам самое новые изменения в результатах мобильного поиска от Google. Когда люди доходят к низу страницы поиска, Google автоматически загружает следующую страницу результатов Search – шопинг и local компании, которые выдают рекламу на англоязычные запросы, могут отображать больше мобильных показов, что может привести к понижению STR. Google рекомендует следить за своими компаниями и продолжать оптимизировать их на основе ваших бизнес-целей. Компании приложений, которые ориентированы на взаимодействие, больше не требуют привязки диплинка вручную. Сейчас можно перенаправлять пользователей сразу с рекламы на главную страницу приложения. Это может помочь улучшить результаты бизнеса. 74% потребителей с большей вероятностью будут лояльны к бренду, если приложение будет бесшовным и простым в использовании. В прошлом рекламодатели должны были сами внедрять подобные ссылки для проведения этих кампаний. Обновление доступно на Android. Google снижает комиссию для создания приложений. На официальном блоге Android появилась статья о снижении комиссии с 30% до 15% для создателей приложений которые основаны на модели подписки. Условия вступят в силу 1 января 2022 года. Уже прошел Хэллоуин, а впереди целый список поводов и праздников, которые позволяют заработать. Каждый опытный вебмастер знает, что это достаточно хаотичный период времени. Держи советы и инструменты, которые упростят процесс заработка в течение праздников. Скоро Черная Пятница, как вебмастер может воспользоваться самым рабочим днем в календаре для предложения e-commerce. Стоит детально запланировать. Честно говоря, стоило бы начать еще в августе. Важно сделать ресерч и таргетировать своих потенциальных клиентов. Сделать это можно на основе статистики за последние несколько лет. Идеально доработай свой лендинг. С этой целью посмотри несколько интересных статей. Ссылки к ним я оставлю в описании. Обращайся к своим клиентам на разных платформах, пиши мейлы, делай больше постов в социальных сетях и продвигай контент на разных каналах коммуникации. Выбери лучшие партнерские программы для продвижения. В описании к этому видео ты найдешь профитные оферы от MyLead. Тем временем, Google приготовил новые инструменты для оптимизации продаж в мире. Google ввел новые решения, которые хранят приватность, такие как расширенные конверсии, которые обеспечивают точность и полезность показателей, предоставляя рекомендации, каким способом их использовать. Для улучшения оптимизации аккаунта в праздничный период, Google добавил больше рекомендаций для шоппинг-компаний. Можно с ними ознакомиться на картинке. Какие еще инструменты приготовили Google? Инструмент Smart Shopping облегчает сравнение результатов за неделю. Доступно для пользователей Google Ads также в версии бета. Пользователи могут также облегчить оптимизацию компаний, применяя больше рекомендаций и просматривая отчеты об аудитории. С помощью Google Ads API можешь применять и отклонять рекомендации в большом количестве. Что еще рекомендует Google? При подборе ключевых слов ищите больше сигналов, которые включают целевые страницы, ключевые слова группы объявлений и негативные ключевики. Ивенты все чаще проводят офлайн. У них есть много преимуществ, которые можно использовать для расширения связей в отрасли. Кстати, больше о партнерстве в affiliate-маркетинге вы можете узнать из интервью Яны Левкович на нашем канале. Посмотрим, какие affiliate мероприятия состоялись в октябре. На запад. 18-я онлайн-конференция по SEO. Globalize 2021. Moscow Affiliate Conference. Affiliate Meetup. Travel Payouts Affiliate Summit. Международный форум электронной коммерции и ритейла. Ukrainian Digital Conference. AfHub Tour Russia. Неделя интернет-маркетинга 2021. Электронная торговля. Суровый питерский СММ, Allo. Game Fee Meetup. Блокчейн-лайф, Адворт, Кинзаки. Последствия пандемии произвели революцию в маркетинге. Вебмастеры партнерских сетей должны использовать потенциал надходящих трендов. Что сейчас популярно им поможет монетизировать действия? Развитие электронной торговли и онлайн-покупки, AR и VR-реальность, видеомаркетинг. QR-коды и инфлюенс-маркетинг. В конце 2021 года MyLit публикует статью на блоге о самых новых трендах следующего года. Тогда посмотрим, в каком направлении эти информации изменятся. Подтверждает растущая популярность онлайн-покупок и прямых эфиров информация, что в октябре 2021 года глобальные траты пользователей YouTube превысили 3 миллиарда долларов. Я надеюсь, что эта информация была для тебя интересной и полезной а видео заслуживает лайка. Спасибо за внимание и до скорой встречи!